Привет, дорогие мои! Вы на канале Секрет роскошных волос И сегодня мы рассмотрим еще один очень замечательный секрет Который поможет сделать ваши волосы гуще Поможет нашему росту волос Скажите, пожалуйста, вы очищаете кожу лица, рук, тела скрабом? А знаете ли вы, что кожа головы тоже нуждается в подобном очищении? И действительно, ваши волосы будут расти быстрее Мы во время скраба непроизвольно делаем массаж Голо... головного мозга хотел сказать, массаж. Кожи головы, естественно, кровь приливает, и, как всегда, волосы растут быстрее, становятся крепче. Так что в этом видео разберемся, как можно в домашних условиях сделать скраб для волос и как часто нужно им пользоваться. Поехали! Какую же пользу для наших волос принесет пилинг кожи головы? Во время пилинга вы удаляете остатки косметических средств. А с учетом того, насколько химические нынче шампуни, это очень даже полезное свойство. Стимулирует кровообращение, ускоряет рост прядей. Ну и готовит кожу головы к воздействию лечебных масок. Если вы решили пролечиться какими-либо масками, обязательно перед этим сделайте пилинг кожи головы, это очень-очень полезно. В таком случае маска сработает намного эффективней. Изначально, когда я узнала, что нужно делать скраб кожи головы, я нашла рецепт сахарного пилинга, набирала его на руки и под душем, Массировала кожу головы. Скажу честно, что это не очень удобно, потому что сахар быстро растворяется и потом ему тяжело отмывается от волос. Я не люблю все то, что тяжело отмывается, поэтому стала искать другие рецепты. И вот одна моя знакомая подсказала мне классный вариант, как можно делать пилинг кожи головы при помощи соли. Нам нужна соль, естественно, не мелкая. Чем крупнее будет ее частица, тем лучше. Но лучше взять морскую соль, а не поваренную. Ну, с одной стороны, с другой стороны, разницы особой нет. Но я беру все равно морскую. Как-то более звучит красиво. После чего мы берем таз обычный. Набираем в него воды, вот примерно столько. Высыпаем целую пачку соли. Получается таз, в нем столько воды и вот примерно столько соли. Прокидываем голову в этот таз. А там у нас теплая вода. И берем соль и так начинаем втирать, втирать, стирать. потом опустили руки снова в таз и снова втираем за счет того, что у нас в тазике есть вода и есть соль это достаточно приятный процесс, он не раздражает, ничего не липнет, быстро не растворяется, как с сахаром поэтому вот он для меня стал, наверное, таким идеальным способом для того, чтобы сделать пилинг кожи головы может быть у вас есть свои идеи, как можно сделать подобный пилинг подсказывайте мне в комментариях, буду очень рада Сколько раз в месяц стоит делать такой пилинг? Если у вас жирная кожа головы, то вам вообще такой пилинг очень сильно поможет И делать его необходимо один раз в неделю Если же кожа нормальная или даже сухая, то тогда, конечно, не злоупотребляйте Один раз в две недели вполне достаточно, то есть два раза в месяц Также перед этой процедурой голову мыть не стоит Вы сначала делаете скраб, а затем моете голову Мало ли, кто-то захочет сделать наоборот Ничего резкого и травматичного. Да? Мы тоже понимаем, что у такого головы ее нельзя травмировать, поэтому берем и аккуратно массируем при помощи движений, которые я описывала в видео про массаж головы. Промываем волосы теплой проточной водой, затем можно голову вымыть. Когда я хочу сделать какую-то питательную маску, после того, как вымою голову, могу нанести на волосы маску и в зависимости от того, какая это маска, какое-то время с ней еще походить. Но, конечно, после, после пилинга не стоит делать маски перцовые, с имбирем, либо какие-то такие жесткие, потому что вы там, сами понимаете, так себе натрете, как говорится, не сыпь мне соль на рану. И вообще, если у вас есть какие-то ранки на голове, то вам, скорее всего, делать такой пилинг не стоит. Либо попробуйте сначала с тем же самым сахарным, он более мягкий. Люди, которые делают пилинг, у них прям горящие глаза. Они говорят, о господи, ничего себе, какой классный метод, а мы о нем ничего не знали. Ну а с вами была Анастасия Мадейра. Подписывайтесь на канал "Секреты Роскошных Волос. Здесь еще будет много всего интересного, посвященного волосам. И еще давайте вместе соображать, какие темы вам интересны о волосах. Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я уже думаю... Может быть, иногда снимать что-нибудь не о волосах. Как вы считаете, нормальная эта идея или нет? Я вас спрашиваю, как у своих подписчиков, и жду ваших мнений по этому поводу в комментариях. Ну все, я побежала делать пилинг. Пока-пока!